Бисминлехи рохмани рохим, алхамдулиллахи робилахаламин, васалату васаламу алана бия мухаммадин, васалахалахи, васалаху бии адимахина амабаде. Васаламу алайкум и ванифиллах рохим и комуллах, алхамдулиллах, если вы не можете, то вы можете, alam вы можете, то вы можете, то вы можете, то вы можете, то вы можете, то вы можете, то так лупа солawat serта salам, semoga selalu tercurah bagi junjungan kita, manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat beliau, dan juga bagi pengikut beliau yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Sobat vilah yang semoga selalu dalam lipahan rahmat serta barokah dari Allah, kami terus berusaha menghadirkan kisah perjalanan dalam menjemput hidayah dari narasumber para mu'alaf, yang insya Allah bisa memberi manfaat yang besar bagi kita semua. Seperti kisah dari narasumber kita dalam video yang sebentar lagi akan kita saksikan bersama. Baiklah, Ihwanifilah somat f Astronaut yang dirahmati Allah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung saja menuju videonya. Assalamualaikum, selamat datang, saya Firda. Dan hari ini saya akan menonton video yang disebut 5 Perjalanan Kenapa Saya Pernilai Islam. Надеюсь, это видео будет интересно не только мусульманам, но и не мусульманам, почему я выбрала именно эту религию, а не какую-либо другую. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной. И перед тем, как назвать первую причину, хочу для некоторых напомнить, а для некоторых, наверное, в первый раз объяснить, что понятие «национальность» и «религия» Абсолютно две разные вещи. И не нужно их совмещать, путать. Вот. Ну, не знаю, как у вас, но в моей национальности и в моем городе очень распространен миф, что если ты татарин или татарка, то ты обязательно мусульманка. То есть они понятие татарин приравнивают к понятию ислам мусульманин. Хотя... Но ну, эти два понятия не равны. А так исторически сложилось, так уж случилось, что большинство татар придерживаются религии ислам, но многие из них не читают намаз, многие из них не одевают платок. То есть, да, не верят единственного создателя в Аллаха, какие-то аспекты они принимают, но но они не погружены в религию в той полной мере, чтобы называть себя мусульманами, и поэтому э, некоторые люди считают, что если ты татарин, и ты мусульманин, то это неправильно. Но в своем случае все-таки я отношу тот факт, почему ислам, я татарка сама национальности, и все таки выросла в такой среде, где э, придерживаются религии ислам. И поэтому, возможно, я э, до седьмого класса не в полной мере, не в полной осознанности все делала, э, что говорила бабушка, да, но потом уже, э, как бы сказать, корни были заложены в детстве, а уже потом на этот фундамент, да, я уже сама начала достраивать кирпичики и вот так вот у меня начала складываться религия. Поэтому, да, первая причина, мне кажется, все-таки Играет большую роль, что я татарка, и из-за этого я выбрала ислам. Вторая причина, почему я выбрала именно религию ислам, это то, что здесь абсолютно нет никаких противоречий. И в исламе все абсолютно сходится, и все абсолютно можно применить в жизнь. Все законы они действительно реальны, и нет никаких противоречий. Возьмем самый-самый такой банальный пример: у нас в России свободу слова, свободу совести, то есть ты можешь исповедовать любую религию, какую ты хочешь, можешь вообще не исповедовать абсолютно ничего. Но я как э, любой э, россиянин, люб, любая гражданинка гражданка, гражданка, гражданка России имею право исповедовать ислам, я решила принять ислам и э, одевать платок. Но, допустим, я поступаю в лицей или в какую-нибудь школу N, где мне не разрешают носить платок. Вот вам самый такой ярчайший пример, когда закон противоречит закону. То есть человеческий закон, государственный, который придумали люди, он противоречит сам себе. В религии же в исламе абсолютно такого нету, То есть ни один аят, ни один хадис не противоречит друг другу. То есть все настолько вот плавно и перекликается друг с другом, что просто сомнений никаких не возникает. И именно поэтому я выбрала ислам. Итак, мы переходим к пункту номер три. Это сравнение с другими религиями. Хотя как принять какую-либо религию, я считаю, что человек должен ознакомиться не только с одной религией, но и с другими самыми, допустим, топовыми, самыми мировыми религиями. Это опять-таки такой пример. Допустим, вы сомневаетесь, что же лучше, iPhone или Android. И пока вы не попробуете iPhone, и пока вы не попробуете Android, вы не поймете, что же лучше для вас, потому что для каждого человека, допустим, этому нравится iPhone, этому нравится Android, абсолютно та, та же ситуация и с религиями. Если как бы, вы не узнаете чего-то в христианстве, не знаете чего-то в буддизме, не узнаете чего-то в исламе, не начнете в этом копаться, не начнете находить какие-то вопросы, увидеть, как на эти вопросы отвечает эта религия, эта религия, эта религия, то уверяю вас, что у вас, мне кажется, тоже на наступит такой момент, когда вы поймете, стоп, хватит, все, с меня довольно, я принимаю ислам. И да, поэтому со мной случилось то же самое, я до сих пор не могу найти... Некоторые ответы на свои вопросы у других религий, у кого бы я только не спрашивала. Я то есть, могу проводить э, сравнения, могу проводить параллели, поэтому я выбираю ислам. Четвертая причина, наверное, самая-самая для меня такая важная, самая такая для меня на тот момент, когда я принимала ислам, э, самый мой стержень. Это то, что в исламе есть ответы на абсолютно все мои вопросы, абсолютно любые вопросы, которые только у меня могли возникнуть. Зачем существует зло на земле? Куда я попаду после смерти? Что будет с людьми после смерти? Что наступает там, не знаю, когда наступит конец света? Что будет после конца света? Да такие вечные вопросы, на которые ученые там, да, ломают голову. Мы, помню, на уроке общества знания эти вопросы тоже разбирали, какие-то философские темы разводили. И знаете, когда ты находишь ответы на эти вопросы, когда тебе дают не такие ответы, которые ты, дум... ты можешь сказать, а это сказка там, да? А именно такие... Правильные, такие взвешенные, такие, как их назвать, безошибочные, бессомнительные ответы. Я не знаю, что сейчас я несу. Надеюсь, вы поняли меня, что я хочу сказать. И мне кажется, любой уважающий себя человек вообще на этой планете не захотел бы, чтобы после смерти, допустим, да, его выкинули в мусорку. Он захочет что? Ну, ну хоть какой-то, не знаю, хоть какой-то обряд, наверное, да, совершить над своим телом. Там, не знаю, чтобы его помыли, да? Возможно, чтобы его одели в какую-то одежду. Я не знаю, у всех по-разному это как-то в голове представляется. У меня в религии не так, пожалуйста, не, не принимайте сейчас мусульмане на мой счет, что я говорю там, чтобы меня одели, там, умыли, духами нашли. А, нет, это абсолютно не так. Поэтому, пожалуйста, задумайтесь над этим хотя бы вопросом: что будет после смерти, что со мной станет? Куда я попаду дальше? И последняя пятая причина наконец-то мы подошли к последней причине, которую я выделила. Это общество, это ума, Пророк Мухаммад, славу. Для тех, кто ни разу не слышал слово ума, объясняю. Это люди, которые приняли ислам, это твои единоверцы, люди, которые способны помочь тебе вообще без какой-либо корысти, не знаю, какая бы у тебя беда не случилась, не способна разделить с тобой радость, даже если вы никогда не были знакомы, вы здороваетесь на улице, у вас такое отношение, как будто вы брат, как будто вы сестра. Поверьте, нигде вы не найдете таких верных друзей, как не в исламе, потому что с тех пор, как я приняла ислам, у меня количество друзей просто вот так вот увеличилось. И не просто знакомых, да, а именно верных друзей, которые, на которых ты можешь положить, на которых ты знаешь, что тебя не видят. Да, бывают в жизни всякие, и между мусульманами бывают какие-то... Ссоры, стычки, это жизнь, это да, но все таки это, это реально, это такая большая опора, это такая большая поддержка. Поэтому этот пункт обязательно тоже вошел в пять моих причин, почему я выбрал ислам. Возможно, этих причин намного больше, просто вот я посидела, подумала, написала вот такой короткий список из пяти пунктов, и чтобы не тратить ваше время, не тратить... Свое время будет сказать неправильно. И, в общем-то, да, это видео подходит к концу. Надеюсь, вы вынесли для себя что-то полезное. Я дала вам пищу для размышлений. Или, возможно, вы о, узнали для себя что-то новое. Поэтому, да, спасибо большое за просмотр. Пишите свои комментарии. Обязательно внизу. Будем на связи. Всех безумно люблю. Целую, обнимаю. Пока. Салямаликум, то есть. Салямаликум wafilah sobat F astronot rahimumullah demikianlah video kisah perjalanan menjemput Hidayah Allah dari narasumber kita seorang mualaf yang menurut saya pribadi sangat menginspirasi harapan saya dan rekan-rekan yang tergabung di channel ini semoga kita bisa memetik Ibroh dari kisah saudara baru kita tadi dan membantu dalam memberikan semangat bagi kita untuk selalu berusaha menjadi hamba yang bertakwa kepada sang pecipta alam semesta Allah subhanahu Wa ta'ala Nah sobat filah yang semoga selalu dalam lindungan Allah sampai di sini perjumpaan kita dalam video kisah mu'alaf yang dipersembahkan oleh tim channel App Astronaut. Sebelum perjumpaan kita kali ini saya akhiri seperti biasa saya mohon agar sobat sudi memberi dukungan supaya channel kami ini dapat terus bertahan dan terus menyajikan konten-konten Islami. Untuk mendukung kami sobat hanya perlu like video ini, subscribe channel App Astronaut serta aktifkan notifikasi agar sobat selalu memperoleh informasi ketika video terbaru kami ditayangkan. Kemudian bagikan atau share video ini melalui berbagai akun media sosial yang sobat miliki agar ada lebih banyak saudara kita yang bisa memperoleh manfaat dari kisah narasumber kita tadi. Dan yang tak kalah penting, tuliskan komentar sobat tentang video ini. Atas dukungan sobat vilah, saya ucapkan, Jazakumullah khairan khasiran. Insya Allah, Kita berjumpa kembali pada video berikutnya. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.